о новинках инвестирования в интернете. Сегодня на обзоре у меня новый fast проект Запустился он вчера, называется он 8 8.VIP, чтобы в нем зарегистрироваться. Под видео я всегда оставляю ссылку, сайт из видео здесь. Здесь вот есть прямая ссылка регистрации, также есть ссылка для регистрации, которая ведет в телеграм-канал. И здесь у нас минимальный депозит 10 долларов также вы можете здесь зарабатывать без вложений vip 0 ничего не приобретая каждый день будете собирать по 0 15 долларов и в течение 7 дней вы насобираете 1 доллар но вывести вы не сможете так как минимальный вывод с этого проекта 10 долларов вам нужно будет обязательно сделать депозит на 10 долларов ежедневно вы будете получать два с половиной доллара и плюсом вы еще получите 1 доллар vip 2 стоит 50 долларов ежедневная прибыль здесь 8 долларов и вот здесь будет ссылка для регистрации также ссылка будет на службу поддержки нажимаем вот на регистрацию в первом поле прописываем электронную почту второе поле пароль третье поле подтверждаем пароль четвертое поле прописываем пароль для вывода денег я всегда прописываю 6 цифр и нажимаем зарегистрироваться. Далее попадаем вот такой вот кабинет. Чтобы здесь зарабатывать, нам нужно приобрести VIP. Допустим, вы захотели приобрести VIP номер один. Вам нужно пополнить счет на 10 долларов. Идем на главную страницу. Нажимаем кнопочку Research. Копируем данный адрес кошелька. Переводим на него 10 долларов. После того, как вы сделали перевод, нажимаем кнопочку Submit. Ждем, пока деньги зачислятся. И когда у вас здесь на балансе будут деньги, вот здесь, то вы можете зайти вот там, где VIP, нажать кнопочку Join Now и приобрести VIP. Далее вам нужно ежедневно, каждые 24 часа заходить на данный проект и выполнять задачу. Переходим опять на домашнюю страницу. Нажимаем на тот VIP, который вы купили. Так как я выполнял уже сегодня задачу, мне вот, видите, пишет время, что сегодня задачу я не смогу выполнить. Пройдите через 24 часа. Здесь время обновления по австралийскому времени. Вот в Google прописываете австралийское время и ровно через 24 часа, когда здесь опять будут все нули, вы сможете зайти на данный проект Нажать на свою витку, выполнить задание. Далее нажать кнопочку э, «Вывести деньги» и «Вывести себе деньги на кошелек». Я уже сегодня выводил. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Вот э, мой вывод средств. 23 доллара 40 центов. Успешно. И вот она, данная выплата. 23 доллара 40 центов у меня уже на кошельке. Это высокорискованный Инвестиционный проект, окупаемость здесь 3 дня. Читайте правила инвестирования, никогда не инвестируйте заемные деньги, либо же последние деньги. Также читайте полное описание о данном проекте. Данный проект запустился вчера в такое же время. На этом у меня все, всем желаю хорошего дня и всем пока.